Ну вот пишут, это точно терпение, труд, все перетрут. Ну, как бы все, да не все. Настя пишет, я расстроена. Получается, я зря по 6 часов занимаюсь. Ты знаешь, ну по 6 часов в день, вот правда, не надо заниматься. Это уж, ну тоже перекос, ну честно. И опять, Настя, какую ты себе цель ставишь? Ты хочешь вот свой талант, вот эти свои 10% таланта, преобразовать в 100% своего таланта за счет 90% труда. Или ты ставишь себе какие-то, понимаешь, ну, такие э, цели, как я их призрачные называю, из серии, э, ну, спеть как Гагарина или как кто-то. Настя, кстати говоря, делает э, вообще что-то невозможное. И вот э, со своим голосом, плюс э, за счет работы над своим внутренним миром установками убеждениями знаете микс я уже по первому вопросу вот полэфира эфира говорю видим у нас нужно, у на, нам нужно будет прям встречаться еженедельно. У меня здесь, смотрите, я вам покажу бумажечки. Это вот такая подготовка, знаете, на коленках карандашиком написала бумажечки, чтобы не забыть то, о чем я хотела сказать. И пока я только вот эту бумажечку вам отговорила, супер. Вот, поэтому у Насти вообще колоссальный прогресс. Вот за те годы уже, может быть, пару лет или три года ты занимаешься, да, я уже не помню, не посчитаю, но прорыв колоссальный. И я считаю, что это произошло не только за счет технических упражнений, каких-то техник, да, а и за счет работы внутренней над собой. Если ты, Настя, будешь готова как-нибудь об этом рассказать, мы сделаем с тобой такой совместный, когда экран в Инстаграм делится напополам, и мы сделаем с тобой совместный эфир и ну, в общем, ты поделишься своим опытом во всех сферах. Расстраиваться не надо. Если у вас есть вокальная цель, она вас зажигает, и вы хотите, идите к ней. Но не ставьте заведомо ложные цели. Спеть как кто-то. Развивайте себя. И тогда вы преуспеете. Ну и опять-таки, если вам природа ну, не дала какого-то вот особенного таланта, и вы уже позанимались лет пять, и как-то вот нет продвижений, вот вообще нет продвижений. Ну, стоит задуматься, ребят. Тут дело не в педагогах плохих. Ну, не можете вы за пять лет ходить прям исключительно к плохим педагогам, понимаете? Вот Настя пишет про целям. «Я хочу выходить на сцену и петь достойно». Но вот ты определи для себя вот, это, вот эту меру достоинства. Да? Это, вы знаете, очень хорошо помогает работать с психологом. Я для себя открыла этот метод а, вообще работы над собой. Да? Я поняла, для меня он самый эффективный. И я начала, ну, как бы затронула тему да, того, где я хочу жить, в доме, в квартире и так далее. И если коротко, мы выяснили, что у каждого человека свой уровень нормы. Да? допустим, ну, что это вот, допустим, нормально, это какой-то вот минимальный порог, да? вот, допустим, я понимаю, что я минимально могу жить только в трехкомнатной квартире, то есть двухкомнатная и однокомнатная — это для меня ну ниже нормы, то есть я не могу жить в двухкомнатной или однокомнатной квартире, понимаете. А кто-то для кого-то счастье жить в двухкомнатной квартире, и это неплохо, это окей или купить однокомнатную в ипотеку и всю жизнь выплачивать эту ипотеку. Это окей. У каждого человека свой вот этот уровень. То есть для меня минималка – это трехкомнатная квартира. Также и в вокале. Вы себе вот это достойно, что это именно для вас значит, вот это ставьте. Полтора года занимаюсь, внутренняя работа очень раскрыла меня и мой голос. Насчет эфира я только за. Все. В общем, мы с Настей в прямом эфире договорились. Кто смотрит YouTube, следите за мной в Instagram. В